Добрый день! Сегодня у нас очередная встреча экспертно-аналитического клуба. И прежде чем мы начнем, в связи с сегодняшними событиями, я бы хотел заявить следующее. Сегодня мы узнали, что белорусский офис пресс-клуба находится в процессе ликвидации, но мы, команда пресс-клуба, продолжаем работать и остаемся верными нашей миссии, а именно поддерживать журналистское сообщество, помогать ему развиваться и выступать с площадкой для диалога между различными акторами. И сегодняшняя наша тема – это репрессии против белорусского аналитического сообщества и будущее этого аналитического сообщества в связи с событиями, которые происходят прямо сейчас. А наши сегодняшние спикеры – это Андрей Казакевич, доктор политологии, директор Института «Политичная сфера», исполнительный директор Белорусской ассоциации исследовательских центров. Андрей, добрый день. Это Наталья Рябова, директор «Симпа Бипарт». Наталья, здравствуйте. Добрый, добрый день. Это Регор Астапеня, директор «Четтемхаус Беларус Инишитив», директор по исследованиям Центра новых идей Регор Провитания и Катерина Барнукова. Привет, Аня. Да, привет, Аня. И Катерина Барнукова, PHD экономики, а академический директор Бирог. Катерина, добрый день. Добрый вечер. Клуб директоров да. просто. Напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, живой перевод на английский язык. Если вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите соответствующую звуковую дорожку ну и вообще, рекомендую вам выбрать дорожку либо Russian, либо English в настройках Zoom. Если вы выберете звуковую дорожку русская, то вы будете слушать нас на белорусском и русском языках. Если вы выберете английскую звуковую дорожку, вы будете постоянно слышать нас на английском языке. Формат встречи нашего клуба, как обычно, у нас приблизительно час на выступление спикеров, приблизительно час на дискуссию. В дискуссии могут принимать участие все участники встречи, так что если вы хотите что-то сказать, хотите задать какой-то вопрос, хотите высказаться, либо пишите в чат, либо включайте микрофон, включайте камеру и говорите голосом. Также напоминаю, что мы ведем видеозапись в дискуссию. Напоминаю также про правила Chatham House Rule, которые у нас применяются по предварительному уведомлению. Соответственно, если вы хотите сказать что-то не под запись и что нельзя цитировать другим участникам дискуссии с вашим именем, пожалуйста, предупредите нас перед такой фразой. Мы такую фразу из записи вырежем, а другие участники клуба будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать нельзя. И передаю слово своему сомодератору Вадиму Мажейко. Вадим, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Антон. Действительно, сегодня у нас день Клуб директоров, я бы даже сказал Клуб директоров ликвидированных учреждений От новой о ликвидации Пресс-клуба и о ликвидации Симка приходят Ликвидированных учреждений, либо директора Учреждений за границей Потому что виз не ликвидируешь И на фокус-клубе Тоже не ликвидируешь Это возможно Раследить мотив нашему сегодняшнему обсуждению Потому что Словно, те репрессии, с которыми сталкивается экспертное сообщество, они являются неотъемлемой на мой взгляд, частью тех репрессий, с которыми в целом сталкивается гражданское общество Беларуси, вот тут не первые и не последние, но, конечно, со своей спецификой, которую сегодня и обсудим. И действительно, наверное, нельзя было выбрать никакую другую тему передного экспертного литератического клуба, когда в заключении находятся э, наши коллеги это Валерия Костюгова, которую неоднократно все гости экспертно-аналитической клубов здесь видели, которая, к сожалению, не может сегодня со мной эту дискуссию модерировать, потому что находится сезоном Владарского, и также э, это задержание Татьяны Кузиной из СИМПА. Ну и э, очевидно, что задержались многих других людей, но вот, наверное, из аналитического сообщества именно он, именно у них. А, и, наверное, первый вопрос, с которого хотелось бы начать, а насколько мы сами, как экспертное сообщество, оказались к этому готовы. Потому что, в принципе, наверное, сложно сказать, что репрессии последнего года в целом для аналитиков стали сюрпризом. Я помню, что еще и перед выборами, и здесь, на экспертных клубах, мы в общем, это обсуждали. И в целом как бы разные были прогнозы, в том числе и такие негативные. Uh, ну, uh, насколько все uh, произошедшее uh, было для нас ожидаемым, uh, и, uh, собственно, и, собственно, как мы с этим справляемся, что эксперты... Так, ну, мы можем справляемся, uh, у Вадима, видимо, что-то с интернетом, и поэтому, поэтому наверное... Давайте я пока что продолжу. Вот, давайте тогда мы начнем с нашего первого вопроса. Первый вопрос, который у нас был заявлен, это... Это, это, это... Одну секунду. Насколько, насколько были готовы? Да, насколько, насколько мы были готовы, как экспертное сообщество, вообще к вот такому развитию ситуации? И давайте пойдем тогда по порядку, как у нас заявлены э, дискутанты, и начнем мы с Андрея Казакевича. Андрей, пожалуйста. Ну, Я бы сказал, что экспертное сообщество было в средней степени готовности. ну Достаточно многие организации, эксперты что понимали, к чему дело идет, но, наверное, надеялись, что это не примет такие масштабы и не будут, не коснется скажем так, тех организаций, которые, в общем-то, совсем недавно имели, ну, хорошее даже, можно сказать, да, отношение с отдельными министерствами, в целом государственными органами, были организации, которые, в общем-то, в таком, ну, не зарегистрированном, скажем, да, в Беларуси формате существовали, на самом момента своего основания. Многие, в общем-то, имеют какую-то инфраструктуру за пределами, то есть, например, там, филиацию с иностранным университетом либо регистрацию вовне. Ну и получается, что, наверное, самый ну, вот серьезный удар несут как раз-таки те организации, которые по разным причинам придерживались стратегии, присутствие в Беларуси, игры, игры по правилам, которые устанавливают власти, опять же, там, оплата всех налогов в белорусский бюджет и так, далее, и так далее, и тому подобное. Ну и здесь, конечно, можно было много чего говорить, вот, скажем, там, три месяца, четыре месяца тому, но в полной мере, конечно, подготовиться к такому было, было невозможно, да, так как в общем-то, ну, тут сложно найти какие-то механизмы, особенно если вот в развитии инфраструктуры внутри Беларуси было инвестировано достаточно много и просто энергии, и была большая работа, там, скажем, по нетворкингу и так далее. Вот, поэтому, так или иначе, конечно, в ближайшее время можно будет ждать переформатирования экспертного поля и поиска, ну, каких-то новых моделей деятельности организации уже в, при тех условиях, когда э, публичная, по крайней мере, открытая деятельность внутри Беларуси ну, будет сильно ограничена. Вот. Ну, и скорее всего, наверное, основной моделью э, станет что-то такое как бы смешанное, да, с какой-то присутстви присутствием внутри Беларуси, но, но с публичной репрезентацией э за пределами, так как, в общем-то, только такая модель может быть как-то устойчивой вот, э в текущей ситуации. Ну, по крайней мере, если э ситуация и политика властей в отношении э гражданского общества не изменится в ближайшее время. Спасибо, Андрей. У меня, видимо, хорошо прервала связь, видимо, репрессии коснулись даже модераторства в Zoom. Что конечно, что, конечно, сегодня у нас символично. А, Андрей, а, может быть, может что-то добавить насчет того, что вот уже делают организации, но, насколько этих шаги, которые есть сейчас, насколько они реально помогут ситуации справиться. И, может в этом тоже есть какие-то вызовы, именно в том, как сейчас опять, на сообщество начинает реагировать, ну и пытается реагировать. А еще раз можешь уточнить вопрос? Ну, смотри, мы сейчас говорили про то, что да, ты согласен с тобой, что сложно было подготовиться, но вот сейчас все это уже начало происходить, и все же организации начали как-то реагировать. Вот на твой взгляд, те реакции, которые сейчас есть, насколько они помогут э, решить проблему, э, или наоборот, с этими реакциями эти есть какой-то дополнительные угрозы, как ты видишь? Сколько мы вообще постфактум начали справляться? Да, ну да, но сейчас реакции, они только первые, да, и тут я... Ну, несложно как-то оценивать, потому что основной, э, ну скажем, успех либо не успех переформатирования будет зависеть от того, смож, можно ли будет выстроить какую-то инфраструктуру за пределами Беларуси, Ну, то есть, не знаю, там Киев, Варшава, Вильнюс, там еще где-то. Вот. И, и это требовать будет какие-то инвестиции, да, каких-то вложений. Э, и на то, насколько, скажем, вот, организации смогут эти инвестиции обеспечить, ну и будет обеспечен успех. Насколько это сейчас возможно, да, я, я думаю, что еще даже рано говорить, да, потому что, в общем-то, сам процесс только начался. Но опять же, организация в целом очень в, разные, в, разные, в разных условиях, что касательно всего этого потому что как я уже сказал некоторые имели в общем-то и до этого кризиса какие-то площадки какую-то инфраструктуру которую они могли использовать за пределами те конечно которые вообще ничего не имели но столкнулся с какими то проблемами ну как минимум проблемами связаны со временем которые будет необходимо для вот такого перехода новую модель, то есть, да, есть -то, какую-то релокацию. Но при этом надо сказать, что, в общем-то, вот эта дистанционная модель работы, она как раз в такие последние годы была очень хорошо отработана, опять же, во взаимодействии многих сообществ, в том числе и экспертных сообществ. Это было прежде всего с ковидом и с тем, как изменились возможности, скажем, вот, очных встреч. Вот, поэтому, наверное, вот этот, этот момент непосредственно не связанный да, с политической ситуацией в Беларуси сможет обеспечить более простой переход вот, к, к новой модели взаимодействия для большинства центров. Да, действительно, ковидный опыт, конечно, конечно актуальный. Да. спасибо, Андрей. Это надо двигаться дальше. Рябов представляет организацию, которая как раз очень наглядно столкнулся со всеми проблемами этого периода. Мы уже вспоминали, да, Татьяна за решеткой прямо сейчас. Прямо сегодня их им поликвидируют. Я знаю, и другие проблемы тоже у вас были. Расскажи, насколько, считаешь, насколько вы вообще были готовы к такому развитию событий и как удается со всем этим справляться? Uh... Во-первых, я хотела бы подчеркнуть еще раз, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот ковид прошлого года, он, конечно, сильно поспособствовал тому, что мы перестроили вообще всю нашу работу, стали работать удаленно и с первыми волнами репрессии также некоторые наши люди уехали, поэтому мы вот довольно давно работаем в смешанном, залочном формате, который сейчас, соответственно, становится просто уже заочным. Были Были ли Готовы, ну, логично было предполагать, что к этому все идет. Тут какого-то, ну, все равно неприятно было узнать, это, конечно, сегодня. А, но гораздо меньше психологически я была готова к аресту Татьяны Кузиной, нежели вот к сегодняшней известной ликвидации организации. Вот. А, как удается с этим справляться? Ну, как, вопрос организационный, там психологический или какой? Слушай, я думаю, все вместе, потому что это тоже важно оценить какие угрозы, потому что вот в новостях мы видим ну, достаточно такой быть формальной новость, там ликвидации какого-то юриста. Ну и возможно ликвидация юриста для кого-то, не знаю, главная проблема с тем, что печать надо будет перевезен. А для кого-то, может быть, наоборот, главная проблема, проблема действительно психологическая, как вообще в такой атмосфере в, в, в, всего нормального работы делать какую-то специализированную аналитику Проблемы, наверное, могут быть разные, мне кажется, тоже хорошо понять. С какими проблемами мы сегодня сталкиваемся? Ну и, соответственно, какая помощь, может быть, в будущем будет нужна экспертным организациям. Мне Юрлицо как таковое, в общем-то, особо не жалко. Ликвидируют, и пускай себе ликвидируются. Другое дело, что это процедура она не знаю, каким именно образом они собираются всех ликвидировать быстро и без проверок, или как бы нормально, долгим там годовым процессом, где нужно там взаимодействие с, с органами осуществлять, а это особо некому соответственно, в Беларуси. Как, как это технически будет проходить, пока большой вопрос. Ну, по крайней мере, я так понимаю, что была поставлена задача как бы зачистить, процедить, проведить, оставить полезных, убрать ненужных, и кто-то может э, о выполнении поставленной задачи отчитаться. Что касается там помощи, возможных проблем. Не такая большая проблема – собрать команду онлайн, проблема да, в инфраструктуре, в том, что это другие схемы работы, что нужно каким-то другим образом выстраивать, понимая ограниченность своего присутствия в Беларуси. Психологически это тяжело, но поскольку это как бы не, первое, не первый удар, не первая плохая новость, то в общем, уже какой-то порог, порог чувствительности, порог толстокожести уже, конечно, создан. Это неприятно, но какой-то великой трагедии в этом нет. Даже более того, это в некотором смысле более честно, это как бы приводит к формальности бюрократии в соответствии с жизнью, вот, как бы срывает маски. Это в целом не так уж плохо. Ну да, такая специфическая белорусская частность, когда и жизнь не жизнь привлека закона, а закон в жизни. Но ну, в принципе, да, как правильно говоришь, действительно. В общем, то, чего и стоило ожидать, то, почему все развивалось. Наверное, если говорить о такой онлайн-инфраструктуре, то здесь я рад, что сегодня с нами Регор. Потому что ты, Регор представляет представляешь, обжарив таки белорусских аналитиков, которые, с одного боку, уже, ну, уже там кольки, але, в принципе, шмак вот, а, не, а, не за Беларуси, але разом з тым а, не окупляешь а, некой субътий и не претворяешь такую контрпропаганду. А, мы хотим запытаться у тебя, на кольки, а, на кольки ты будешь всего готовы. А, ну и в уголе, а, я что, может быть, может некие засветы, может делиться, а может, наоборот, некие, некие проблемы, которые, сами, не перережут до конца. Дяк, да, великий Вадим. Добрый вечер усім. Я сподіваюся, що мені що вас вивчаються за яко свого інтернету. Я думаю, что некий формат репрезента, ну, конечно, был вельми шокано и просто не до конца уряли себе, какие, он будет выглядать. Безумно было вельми складно себе увидеть, что ты артикулы, которые были выставленные у до Татьяны Кузиной и Валерии Костюковой, что это на самом деле справедливая, что это, это Максима, так? Я бы хоть думал, что это будут некие больше, ну, такие лайтовые артыклы. Безумовно криминальные, а не такие, которые теперь По факту это тот же самый артыкл, который выставляется в максиму Максима Марии Колесниковой. При том, что натурально, что ни Татьяна, ни, ни Валерия не отыгрывали той роли, которую отыгрывала Мария Колесникова. Э, то тому отповідно это Крыху, безумовно, тоже как да, чего нам уже издивляться? Я думаю, что все-таки мы уже давно-давно прошли некий зронь там своего издивления. Что так само бы, не покоить, это повальный процесс, что да, он абсолютно неконтролируемый, что он идет просто в списочном формате. И, отповедная когда просто в списках, то достаточно сложно неким нам прогнозовать, как, может развиваться ситуация, или такие решения могут приниматься в отношении великой организации, просто там, буквально, там, за пару дней. Поэтому это такие вещи, которые так самое э, клопотить. Э, что важно, я думаю, разумеется, одно с точки зрения репрессий, точнее да, доследующих институтов, что на самом деле, э, нас не репрессуют, как самих доследчики, нас репрессуются, как частку нечего то чтобы это там некий там борьба, какая-то борьба с упрестом организаций бородьба суббрать заходу, тубок, там разные виды борьбы, а мы бы, в, этой, в этом неком треке находимся и так само нам достается. Э, это, в принципе, какая-то и добрая, и дредная, наверное, что да, мы так само повинны усведомлять, что это не совсем по нашу душу пришли. Мы, как бы, мы, мы сейчас к некой общей ситуации. И когда говорить про то, что будет далее, каким чином будет создать организации, мне подается, что и то, что это теперь, про что все говорят, это релокейт, э, великих частных организаций, и это то, что уже отбылось с многими э, людьми, и это безумовно, там переход до неких, там, пошло новых организационных формул. А, будет теперь по факту, уж мах тут является просто не моя там некая юридическая особы ему сидеть это все заново работить и. И как Наталья сказала, очень не разумела, ким нам это ликвидация внутри будет ликвидация, как бы. Так само может быть некий долгий процесс. Поэтому все вот, эти речи, ни, на самом деле, не занимают великий шмат часов и это очень турбо в этом смысле, что по факту для системы это занимает там день, да. Но ну, для громадских организаций, которые позволяют регистрации, это переорганизация на замене, который больше долгий час. И, соответственно, после питание, вопроса, в каких условиях мы будем заховывать э, свою выдаенность як организации, которые должны публиковать, про что проповедовать, про что сказать. Это, безусловно, является выкликом. Я думаю, что это переодолбаемая речь, и мы, в принципе, достаточно много разговариваем с иншими аналитичными организациями про наши спольные планы, и, в принципе, про это будем сказать, я думаю, что про месяц, уже. и это будет больше публичных дома. Но, в принципе, в любом разе это там некий выклик, который просто вымагает час. И не скажу, уже про еще раз можем покрыть, про наших коллег, которые просто находятся за кратко. Дякую, гор. Так, про выкрытие вот это, правда, и слышно. Наверное, тогда будем двигаться дальше. Екатерина а, Барнакова, вопрос, в общем, а, тот же самый. Насколько, насколько к этому были готовы, как, верно, уже отметили, отметили Андрей, даже те организации, которые, казалось бы, значит, да, имели опыт в неплохих отношений с министерствами, и, кажется, к бюроку это, в общем, тоже как раз и относится и что делаем теперь для того, чтобы жить и адаптироваться в новых условиях. А, да, спасибо, Вадим. Ну, мы вроде как были готовы а, в том плане, что мы вам даже с ликвидацией успели сами быстрее, чем нас начали ликвидировать, а, но мы все равно не были готовы к задержаниям наших коллег пусть даже из других институтов, но это стало шоком. Мы все равно не были готовы к таким масштабным вещам, которые происходят последние две недели, морально. И несмотря на то, что действительно и пандемия помогла во многом, и вот мы сейчас с вами не думаем, да, как нам встретиться, просто запустили Zoom и общаемся, и... Также с нашими стейкхолдерами нам будет проще общаться. Я не могу сказать, что мы прям вот на сто процентов готовы и будем продолжать работать так же, как мы работали два месяца назад. Сейчас, наверное, надо будет массу вещей переосмыслить, передумать и понять, как мы работаем, для кого и как мы с этими людьми общаемся. Потому что все, что даже все еще работало два месяца назад, когда мы могли общаться с теми же ГОСами, например, через тутбай, который они читали, да? сегодня это уже не работает, и, в общем, пока что я вижу массу вызовов, на которые ответы не совсем очевидны, да? Но опять же, пока мы все решаем, я думаю, первоочередные вопросы это вопросы, собственно, безопасности и выживания, вот. Вроде как-то их решаем. Спасибо. Да, спасибо. Действительно, да, когда, когда понимаешь, как опять же переговорщик, что сейчас да, предприоритеты вопроса да, безопасности, того, как людей оказалось, и может оказаться за решеткой, начинаешь понимать, что да, вопросы юрлицы это сложно, но можно, можно решить на следующей ступеньке. Действительно. И мне кажется, очень правильное. Как раз хорошо, спасибо за последний вопрос, касающийся взаимодействия с голосами Мы хорошо как раз переходим к второй теме, о том, как в нынешних условиях экспертам взаимодействовать с представителями различных политических субъектов. И с одной стороны, здесь действительно дилемма общения с представителями государства, потому что вроде как они во многом вот, это те, кому эксперты часто адресуют свои uh, policy papers Uh, и в то же время есть вопросы, насколько практические возможности с ними общаться. Ну и вопросы, конечно, моральные, насколько там, да, можно условно чиновникам, которые вчера там, посадили за решетку, насколько можно сейчас, там, предлагать какие-нибудь рекомендации там, для, знаю, обсуждая с МВД вопросом домашнего насилия. Насколько там, можно все в дискуссию. Uh, ну и вторая сторона – это uh, другие фактические субъекты. Как в сегодняшних условиях политическим uh, центром работать с штабами противников Лукашенко разными. С одной стороны, вроде бы, есть это больше открытости, и с другой стороны, вызов, чтобы не превратиться, не знаю, условно, просто часть политического движения, сохранить экспертную направленность. В каких-то условиях все это делать, и как здесь, значит, ни, ни одну грань какую-то для себя не перейти, Тут тоже, наверное, нет каких-то, конечно, готовых ответов, Давайте, наверное, в том же порядке, в каком было, попробуем про это порассуждать. Андрей, какие у тебя мысли на этот счет? Как со всеми взаимодействовать? Ну, я думаю, что в индивидуальном порядке каждая организация должна решать эти вопросы. Я, по крайней мере, ну, точно, что не готов формулировать какие-то э, э, рамки, скажем, там, морального характера. Да? То есть, ну, можно сотрудничать или нет, скажем, государственным органом. Тем больше что государственные органы сами по себе очень разные и по-разному, скажем так, участвуют в тех репрессиях, которые мы сейчас имеем. Можно ли работать с МВД? Но опять же, там возник вопрос, а по какой линии, с чем, там, скажем, если там вопрос касается на, там, ну, не знаю, каких-то вопросов. Прав заключенных, да? то есть, вот, можно контактировать или нет, то есть, мне кажется, что в рамках конкретного проекта, конкретной организации должна решать вопрос, вести за это полную ну, ответственность. Советовать что-то другим людям, которые находятся просто в другом контексте, другому видят миссию своей организации. Ну, как минимум, очень, очень рискованно. Хотя, ну, Понятно, хотелось бы, да, чтобы организации держались в каких-то рамках и уже как минимум с наиболее одиозными структурами не вступали в непосредственное взаимодействие. Но опять же скажу, что это здесь, в общем-то, какой-то какой единого подхода, какой-то единой рамки, мне кажется, не может быть и даже не должно быть. И, наверное, то же самое касается. касается альтернативных политических сил, потому что это опять же вопрос того, как организация видит свою миссию в белорусском обществе. Для ряда организаций, сообществ важно иметь какую-то какую нейтральность, сохранять нейтральную позицию. И понятно, что сотрудничать очень тесно, В случае, наверное, неправильно было бы э, всем, всем экспертному сообществу э, однозначно э, вот так вот политизироваться, да, и становиться каким-то вот агентом э, или какой-то частью просто коалиции э, по э, политической какой-то вот ну, деятельности. Да. Суть экспертного сообщества, ну, суть think как организации – это, с одной стороны, конечно же, продвижение каких-то идей, подготовка вот этих вот policy paper, но, с другой стороны, очень важным является сохранение такой вот, ну, если не независимости, то хотя бы автономию от политических субъектов, и если эта автономия будет потеряна, тогда просто ну, эксперты и экспертное сообщество в целом просто потеряют большую часть своей э, легитимности. Да, то есть то, почему они вот являются э, какими-то особыми субъектами да, вот в э, среде гражданского общества. И в этом отношении, кстати, не соглашусь вот с Рекором э, Степени, да, который сказал что вот на экспертное сообщество наезжают не потому, что они исследователи, а потому, что они там часть какого-то там большого замысла, там, да, каких-то больших структур. А наезжают все-таки из-за того, что э, исследователи да, стали в том числе и ну, такими инфлюенсерами, да, то есть людьми, которые влияют на общественное мнение. А большая часть вот этого ресурса влияния, она как раз связана с тем, что... Ну, люди обладают как, какими-то компетенциями по получению э, новой информации да, про белорусское общество, какими-то компетенциями по анализу э, того, что происходит в Беларуси, вот, вот, нового знания да, о, о реальности. Э, вот, и, собственно, это тоже является э, вот, э, ну, объектом репрессирования э, для белорусских властей, потому что ну, они надеются, что они это заменят какими-то лояльными... Экспертами, исследователями там, и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, в любом случае, при взаимодействии с государством, при взаимодействии с альтернативными политическими силами, экспертам сообщества все-таки нужно выдержать какую-то дистанцию, потому что, собственно, вот эта дистанция – это ну, и основа отдельной такой вот экспертной или аналитической позиции в, в обществе, в информационном пространстве. Спасибо, Андрей. А, действительно, наверное, для СИМПы этот вопрос может быть актуальный еще для многих, потому что если организация занимается, например, не знаю, здоровьем птиц, она может думать, что она будет заниматься птицами вместе с государством, или максимально отдельно от государством, а, но СИМПа, занимается, занимаясь вопросами реформы системы государственного управления, в общем, поневоле своей экспертной деятельности, так или иначе касается именно государственной деятельности, государственной службы чиновников, в общем, своей ежедневной практике, захочется его или нет. Наверное, представить форму системы госуправления, то есть вообще никак не контактировать с госуправлением сложно. А, это, наверное, Наталья, вопрос в этой ситуации еще более сложно. Как в нынешней ситуации вообще со всем этим контактировать, как общаться или не общаться с чиновниками, как давать или не давать свои рекомендации, ну и то же самое касаемо штабов. Я поддержу позицию Андрея в том, что, конечно же, это, с одной стороны, стратегия адвокатирования или взаимодействия с другими политическими силами, которые определяется отдельно исследовательскими центрами. Но в целом, если смотреть на, на миссию сингтеков, то да, она состоит в том, чтобы давать свой продукт обществу. Поэтому мы тоже придерживаемся такой позиции, мы все результаты наших исследований публикуем в открытом доступе, предоставляем их и теоретически может пользоваться кто угодно. Человек согласный с нашими взглядами, не согласный, любящий нас, не любящий. Так мы и поступали, и в принципе точно так же мы и поступаем. У нас нет сейчас какого-то диалога с госслужащими, Наверное, обе стороны не желают, не горят сейчас желанием общаться, предоставлять друг какую-то информацию, данные и так далее. А, но учитывая специфику наш, нашего объекта, про который мы пишем, да, мы пишем про государство, а, конечно же, писать это в отрыве полностью от, от, от контакта с государством невозможно. Ну, точнее, это будет очень такое все теоретическое а, теоретические измышления поэтому как оно дальше будет идти ну, мы пока не знаем То есть, пока что да мы пишем можно сказать без связи с нашими обычными контактами ну да это тот вызов в котором сложно а что по поводу что по поводу стобов помимо, помимо держания дистанции и вообще такого есть что-то еще добавить как думаешь правильно взаимодействовать? Точно так же могут пойти на сайт, соответственно, и почитать все эти рекомендации, которые мы предлагаем, и, соответственно, либо имплементировать свою повестку, либо не имплементировать. Вот. Мы организационно не являемся консультантами кого-либо из политических штабов. Да, спасибо. Хорошо, давайте, когда приходи дальше, ну, конечно, можно, давайте прокомментируешь ваше крохозаводженную за с а, Андреем, я думаю, а, Те, что эти все-таки тиснут умысленно, но теперь-то. И ты еще считаешь, что... Ты так же маркуешь, чтобы только частка огольных оттискал. Ну и а, относительно а, этого, что нам делать с кем, как а, коммуниковать. Ты, тем более, что, я, конечно, веду, что, что сейчас, как мы все видим, что, например, сейчас какая команда центра новых идей была так добра, в принципе, застоять сейчас как команда штаба Боберки. Коля, отказать на мою, так сказать, завоеванную нам полную, не завоеванную, мы как бы в находимся тут разом, я как бы э, Спрашиваю с Андреем, но я думаю, что все таки ну мы на урале были там некими инфлюенсерами, заявляемся о а прочее, там людей, которые так, как Сергей Чалоки тот юзтер, Шрайман, то бок это одни, которые инфлюенсерами, но они не являются по начальским, институтов, они никогда так не позиционовали, то, я думаю, что все-таки мы, то бок просто участка больше чего все больше в да, гражданской сопровождении, и, в принципе, я не понимаю, что это нечем там легче всего чтобы мы просто служим какой-то конкретной, там, большей широкой мэти, и мы в этом некем более широкой контексте находимся. А, коли сказать про то, каким шином супрацовничать, я думаю, что это про то, что, в принципе, как бы ты раскрыл некие карты, там, что частка людей с Центра Новых Идей э, так само выходит у штаба Барики. Э, типа партии Разум, как она теперь называется. Мы не занимаем организационной позиции. Я могу это еще раз подкресить. Центр Новых Идей не является натисным центром штаба Барики цей партии Разум. Але, это у нас это присущее, и мы это, в принципе, не так уж и хаваем. И я думаю, что некий ступень политизации, ну, она стоит перед многими из организаций, И тут просто я говорю, пытание там не только да, что там политизовываемся, мы не политизовываемся, а пытание, которое у нас все нас есть, это что мы можем как та ситуация, какая теперь есть Украине, и как мы хотим, чтобы кончилось и отповедно с мы повинны заходить при нашей праце с теми тиньшими политическими субъектами. То бок у накажешь, когда Центр новых идей ведал, что когда мы политизуемся, и мы цалками и, и мы там что-то сделаем, и станем, скажем, что мы там потребляем, Выпал Рыгору. Рыгору, что бы что, что его на политизация европейской страны. Но что такое радикальное, что зон не выправил? А, вы, когда вы, вы, вы не мы будем проходить далее, а потом, как Рыгород у нас снова подлучится, все это, все, это выделяем, Я уже все. тут, я уже тут. А, тут, я уже тут. Супер. Подадите, да. Что же вы такое сделали, когда? Э, так. Не, ну то бы мы ведали, что в это принесли конкретную корысть, мы бы это заработали. То бок, что я не думаю, что есть великая корысть от того, что аналитические центры завтра обвесят, что они тополитизируются и что они будут работать с какими-то объектами, и что они вот для них это естественная частка их нейтрации. То бок, если бы это соброда было корыстно, я думаю, это было бы заработать. Похоже, что я не вижу в этом великой корысти я не думаю, что этого необходимо работать аналитическим центрами. Мы безумно должны касаться про некие наши коштованности, мы исповедаем, это демократы, это рын, больный рынок. Это справедливость, это все безусловно речь про которые мы казать я как аналитичные центры, але при этом, пока ли не ма потребы никакой политизации вот это не вымогает и э, ситуация одна, то нам и этого и робить не треба. Э, Калиш сказать про с державой то я думаю, что ну как бы навод э, ну, себе на себе вернее складаны это вы видите. Ну и, ну и, в принципе, как бы вы размеркованные роли, ну, это таким, что размеркованные, ну, как бы, вернуться назад нельзя. И, и спробовать это сделать, я думаю, просто бессансовно. То, бок мы повинны жить уже в той реальности, в которой мы живем. То есть, то, что працовало ранее, она уже больше не працует. И шмат кто, как, как бы, кто хотел, как бы выглядел иначе, ну, уже это выглядеть иначе не будет. И тому отповедно из, из, из этой новой реальности требуется ходить э, превращение того, какие шины суперсолнечные из органами державы, э, либо дейные дейные улазы, деклар не короче, либо политическими субъектами, какие суперсостояет э, кирующей системы. Так, так, так и говорят, отповедно. А, Катерина, а насколько на, на я игрок, если бы, если бы ощущал, что участие игрок в активной эквивалентации, поможет делать эволюции, этим бы занимался? Но, это скорее шуточный вопрос, но если серьезно, то да, про отношения дальнейшие, не знаю. Там, вот мы уже упоминали, что Андрей, по-моему, говорил, что значит, есть да, разные курсорганы, больше замешанных репрессий, а потом совсем не замешан. А, насколько вы считаете, что взаимодействуют, словно, у вас на баскопедируют, например, Минюст, значит, там, это одно, а МВД другое, а Минэкономика, на Минэк, Атлетики, и с ними все отлично. Uh, насколько мы сейчас готовы в такой ситуации взаимодействовать, ну и опять же, как всегда тоже касается других штабов, других там, центров политического и силы? Uh, да, мы действительно много взаимодействовали и с uh, Минэкономикой, и с uh, до августа прошлого года. Uh, и, в общем, считали, что это наш большой плюс, uh, что мы uh, как это по-русски, имеем ухо этих стейкхолдеров, да, и а, можем с ними напрямую взаимодействовать. А, после августа мы, в общем-то, сами поняли, что, наверное, такое прямое совсем уж взаимодействие а, неуместно, скажем так, да, и а, что мы не можем этого делать так напрямую, как мы это делали раньше. А, но, конечно, мы знали, что наши статьи продолжают читать, на наши ивенты продолжали приходить, хотя мы не слали больше таких таргетированных, знаете, как бумажных приглашений факсом, что уважаемый министр такой-то, мы проводим такой-то семинар и приходите к нам. да, Мы это перестали делать, но люди приходили, потому что, в общем-то, у нас давно наработанные связи и Uh, был какой-то имидж, и uh, понятно, что по мере нарастания репрессий, uh, расстояние оно тоже росло, да, то есть, если сначала сохранялись какие-то неформальные контакты, постепенно их стало все меньше и меньше, люди стали приходить меньше на наши венты, хотя продолжали приходить, и я думаю, что... Эти новости про обыски, про ликвидацию и так далее, они станут просто для и многих госчиновников, и в том числе у нас одна из целевых наших аудиторий – это а, академики, которые, ну, академики в том плане, что это люди, которые работают в системе высшего образования, которые делают там исследования. В Беларуси это тоже все. Люди Государевы, да, так в большей части, для них это, конечно, сигнал такой, что, ну, если раньше они еще могли там как бы себе сказать, ну, Берок это что-то нейтральное, да, сейчас они будут воспринимать Берок исключительно как оппозиционную организацию и, соответственно, себя вести, да, то есть меньше участвовать в наших инициативах и так далее, вот, я думаю, что это... Один из серьезных рисков для многих наших активностей, например, для нашей аспирантской школы, в которой мы набираем, опять же, аспирантов. Раньше мы это делали совместно с БГУ. Да? Ну вот сегодня, вряд ли, у нас получится это делать так же эффективно, как и раньше. По поводу штабов, ну я не думаю, что то, что, в общем-то, произошло последние несколько месяцев, как-то повлияет на наши взаимоотношения со штабами. Мы как были готовы предоставлять свою экспертизу всем, так и продолжаем быть готовы. До да, каким-то прямым, более тесным взаимодействием, мы не готовы, потому что мы хотим оставаться независимым исследовательским центром. и, Но, скажем так, вот сегодня, да, когда там Регор говорит, что несмотря на то, что они там все в штабе центр независимый, ему доверие тут чуть-чуть меньше, чем когда то же самое говорит Наталья. Вот, поэтому я считаю, что ну, достаточно важно оставаться на каком-то расстоянии. И, кстати, вот, ну, релокация для многих в этом плане вызов, потому что если ты, не дай бог, релацируешься в Варшаву или Вильнюс, очень тяжело тоже имиджево потом сказать, что нет, вы знаете, мы там не со штабом каким-нибудь, вы не подумайте. Спасибо. Да, действительно, по поводу городов, для релокации это... И такая интересная мысль, когда да, ты переедешь в Вильнюс и не по такому, потом не докажешь, что ты не переехал работать в <laughs> штаб-секаноске, да, и, и, и, видимо, да, видимо, мне надо было дождаться ликвидации, чтобы, чтобы узнать, что договорились не бирог, а бирог. А, может быть, видимо, что-то пропустил, но уже, уже поздно, теперь надо будет учиться говорить а что-то другое. то никто другое. не знает, поэтому можно говорить как угодно. А, тогда ладно, тогда ладно. ладно. Я думал, что, может быть, у меня был нужен многолетний просчет, оказывается нормально. Когда, творог и творог, бирог и бирог. Хорошо. А, Но, ну, тем не менее, конечно, да, если с этим хорошо, то в остальном хорошими новостями иметь вопросы. А, наверное, еще по поводу а, власти, мы принципе обсудили. Давайте тогда тронем опять раз, чтобы Катерина снова хорошо в своих да, последних словах затрагивает, переходит к следующему вопросу а, по поводу, а, по поводу релокаций. Да, может быть, уже релокация в определенный город будет вызывать подозрение, что эксперт теперь может быть аффилирован с политическим штабом, связанным с этим городом. А, а к чему, в принципе, это может привести? Потому что э, раньше, по крайней мере, может быть, у меня субъективно, было, в общем, за отдельными исключениями, вроде э, присутствующих здесь Рогора, за отдельными исключениями у меня была очень заметная разница между теми аналитическими там, центрами аналитиками, кто физически присутствовал в Беларуси, и теми, кто, в общем, достаточно давно уже не в Беларуси. Это было часто, в общем, можно было определить вполне по тому, как они говорят и пишут, даже не знаю их локации. Ну и, очевидно, это такой, на мой взгляд, как безлишний фактор. Все-таки в анализ не должны вмешиваться факторы того, где физический эксперт сидит. А, тем не менее, это на ну, мой взгляд было. И, наверное, поэтому хочется поговорить о том, как избежать вот этой какой-то радикализации, отрыва от контекста. И почему подумать о том, к чему, в принципе, приведет вот, нынешний кейс, когда там вынужденная миграция, или релокация, или еще какие-то слова, как это влияет на экспертное сообщество в целом, когда это будет касаться все-таки не отдельных людей, ну а фактически чуть ли там, не целых структур, и чуть ли не всего экспертного сообщества. А, давай опять начнем с тебя, начнем. То, что уже упоминали, уже реферирован, в том числе опыт иностранной работы. Как ты все это видишь? Ну, я, может, еще продолжу дискуссию с Рагором, да, по поводу того, являются ли конкретно исследователи объекта. Да? Ну, я, я в своей такой оценке скажу исключительно из аргументации, которую можно встретить в старостных медиа, которые используют различного рода там, аналитики, близкие к власти и даже официальные лица. И они конкретно говорят о том, что вот такие вот экспертные оценки, аналитические оценки, которые производят результаты, ну, с их точки зрения, конечно же, абсолютно идеологизированные да, результаты исследования – это то, что нужно убрать, да, потому что оно путает людей, оно неправильно дает основу там, для решений, в том числе государственных органов, если вот, мы говорим там, про экономические контентки, неправильно интерпретирует историю, там, да, потому что ее потом влияет на систему образования, там, да, внешнюю политику, внешнюю угрозы, например, там, да, позиции. Роль, там, скажем, Соединенных Штатов в мире и прочее, прочее, то, есть, что они рассматривают как определенную такую идеологическую угрозу. Да? И аргументация в целом идет не то чтобы здесь приплюсовывать вот эти, все эти центры к гражданскому обществу, а конкретно вот бороться вот с этими людьми, которые производят как бы такое нейтральное знание, да, которое на самом деле заряжено на то, чтобы менять сознание людей, да, менять смысл там и, так, и прочее, прочее, прочее. То есть это, в общем-то, ну, отстроенная такая модель, она, в общем-то, звучит у нас с весны с осени двадцатого года, поэтому ну, я все-таки считаю, что здесь даже власть достаточно так четко различает ее. Экспертные секторы, просто там, скажем, NGO, да. Вот. Что касательно ä, городов, э, место расположения, там, и так далее, ну, наверное, опять же, зависит от того, чем э, Филтенг занимается, или конкретное сообщество занимается. Я, если честно, такую вот уже очень большой проблемы в этом не вижу, потому что, например, ну, деятельность политическая сфера, она, в общем-то, такой региональный или международный характер имела там последние все лет. То есть мы проводили мероприятия за пределами страны, что-то проводили в Беларуси, какие-то люди работали вне страны, которые какие-то работали в Беларуси. Вот. Соответственно, там, скажем, ну, я скажу, что даже, в общем-то, качество исследований в отдельных областях, Но ну, при возьмем историю, да, вот даже вот не будем там привязываться к там политике или экономике, но здесь, например, история. Но по большому счету э, эта дисциплина, истории Беларуси, я имею в виду, да? это направление, оно э, во многом определяется тем людьми, которые работают за пределами Беларуси. Прежде всего, конечно, Польша, но там не только, там это и Германия, там и Литва, там и, и, и прочее, прочее. Да? Э, и, в общем-то, можно так все предполагать, да, что вот власти... Не знаю, там изгнав еще какое-то количество историков, ну, что сейчас тоже, кстати, происходит, да, из страны как-то повлияют в итоге на, на развитие дисциплины. Ну, мне как-то сложно себе представить, как, да, потому что коэффициентные кадры, которые производят знания в этой, в этой области, они будут производить и за пределами. Тем более, что, ну, там, скажем, доступ к архивам белорусским можно потерять, но можно открыть там, доступ к архивам которая находится там в Варшаве или в Вильнюсе, что также очень-очень-то важно там, да, для этого на направления. Если войдем политику, опять же не экономику, да, я про нее тут не хотел бы говорить, то ну, ну, фактом было то, что в основном мы анализировали и анализируем да, эту, этот феномен, исходя из открытых источников. Большинство, наверное, в нашем поле так и делало. Да? Говорить о том, что было много исследований, особенно на каких-то инсайтах государственными органами. Либо там, скажем, на каких-то интервью, возможности там, вот, интервью проводить массовые с госчиновниками и так далее. Здесь были какие-то методы, которые именно важны на Земле. Ну, в общем-то, это было, но в, но в, целом, в целом массиве исследований все-таки занимал небольшой, небольшой характер. Может быть, такой ежедневной аналитики этого было больше, или, там, скажем, политической журналистики. Но, опять же, мне не кажется, что это создавало какой-то такой, вот, ну, прям мейн мейнстрим, да, и что люди, которые находятся вне Беларуси... Ну уже очень сильно. Но ну, если опять же, если они там не начнут отрываться от контекста, если все равно они будут читать белорусские источники, общаться с э, э, другими коллегами, что они сильно отрываются, там, да, или что они там, скажем, э, автоматически как бы э, вот что-то там очень серьезное теряют. Тем более, что, опять же, если посмотреть по количеству исследований, в том числе да, и белорусской внешней политики, и так далее, очень много делали здесь делались а и внешними центрами, то есть не белорусскими. То же самое можно говорить и про исследования белорусского общества, ну и многим другим направлениям. Поэтому ну, я бы сказал так, что, в общем-то, наверное, конечно, это есть серьезная проблема, конечно, это есть серьезный вызов, но в целом наука уже давно интернациональная и она не так сильно связана с местом, как это было там я не знаю в девятнадцатом либо в двадцатом веке, поэтому ну, в своей основе эти проблемы и проблемы решаемые, в том числе просто через перераспределение ролей между теми людьми, которые просто собирают информацию и теми людьми, которые эту информацию анализируют и презентируют э, широкой э, общественности. Да? Вот, очевидно, что э, вот, э, именно последние две роли, они являются наиболее такими уязвимыми и а, именно они связаны с какими-то угрозами безопасности внутри, э, внутри страны. В то время как вот работа ну, просто там с, с датами или, с, или сбор информации, особенно по открытым источникам, но это в общем-то не то, что там, является какой-то Проблемы, ну, по крайней мере, даже на данном этапе да, э, репрессий, как, как, как, как они происходят. Поэтому, да, ну, чтобы уже заканчивать, скажу, что, конечно, это есть определенный вызов, э, но мне кажется, что в, при современных условиях развития коммуникации и методов исследования и э, вообще в международной академической сферы, большинство этих, исслед... этих вызовов, они, в общем-то, могут быть... Э, устранены, да, или каким-то образом найден быть ответ да, на, на эти вызовы без какого-то существенного ухудшения качества исследовательских материалов. Да, спасибо, Андрей. Хочется верить в такую оптимистичную версию, которую я сейчас предложил. Наталья, как, насколько согласна с Андреем, насколько можно эту часть анализа и презентации в общем, вынести из Беларуси? Uh, ничего не потеряв, uh, mm -hmm. и, и, и как действительно избегать от этого округа от контекста, когда не, не считать на прохождение белорусских, не погружаться или каким образом? Есть определенная проблема, конечно, потому что одно дело, если, там, не знаю, брать какую-нибудь статистику с сайта Билстата, не знаю, ее там анализировать, строить модели и графики, хотя и то есть вопрос с ее там качеством может быть, или не вся статистика есть в открытом доступе, некоторые по запросу предоставляются. А, вот. Но если работать там с качественными методами, работать с фокус-группами, с интервью, то это все, конечно, делается онлайн, но мы чувствуем, это, конечно, немножко не то. А для вот такого рода исследований, конечно, идеально было бы быть прямо сама в той среде, которую ты изучаешь. Однако, да, современные средства помогают, позволяют делать это из-за пределов страны, тем более мы во время пандемии использовали такие же методы и используем. Вот. Ну, в общем, есть опасность отрыва от контекста. Каким образом ее преодолеть, мне ну, пока что самой не очень понятно. Потому что есть, понимаете, такие всякие невещественные вещи, типа там сайт гайст, духа какого-то, который где-то там витает и который ты впитываешь, хоть это, наверное, не научно с точки зрения каких-то коллег, но я считаю, что гораздо лучше быть в стране, изучая общество, нежели за ее пределами, но будем делать то, что возможно. Спасибо. Вот так у нас от, от оптимистичного спича Андрея это вот такого не очень оптимистичного. А, ну что, конечно, конечно передавать слово у меня есть ощущение, что сейчас сперва продолжится немножко продолжение спора с Андреем. А, но потом все-таки Регор, раз вот от тебя особенно хотелось бы услышать какие-то, не знаю, может, прям практические советы, как не отрываться от контекста, потому что, опять же, мне субъективно кажется, хотя ты физически... В общем, совсем мало времени проводил в Беларуси в последние годы, но при этом, на мой взгляд, как раз, в общем, как раз не отрываясь от контекста, это хороший пример, как многим, может быть, аналитикам, которые сейчас не в Беларуси, стоило бы этот опыт использовать. Как ты для себя это видишь, насколько сам ты эту да. проблему считаешь серьезной и как бы Я, Я думаю, что... Адрю от контекста у першу чергу вникает конкретно. Да, я тут не чувать, чувач, чувак. Так, затем капа. Чувач, добро. Э, да. Uh, да, то бы, контекста, в первую очередь, залежит от особы, чем от места находжения. Bo... Я бачу, что да, у вас есть например, выкладов, а, в Варшаве, в которой сейчас находятся, что есть люди, которые там отрываются, есть люди, которые не отрываются. То uh, это все-таки, я думаю, для там, некой узкой працы, может быть, и... не несет там великой шкоды. Uh, с пункта гражданской организации, я думаю, что это... Гэта безумно несет си... шкоду. Э, наша, э, модель у нас была, 2, 2, была побудована на вязальной колькости мемств, которые мы ладили и Менску, так и в областных центрах и городах поменьше, э, и над тем, что мы таким шином э, сприяли развитию гражданской спорности Беларуси э, и там просовывать э, э, Пропадает, пропадает у нас РГОР. Может, тогда РГОР, говорю что ты не с нами, может, тогда, дать себе переключиться и продолжим дальше. Ну, раз пока тогда РГОРа не слышу, пока его хаке не услышим, тогда, Катерина, какие есть ощущения при, вот, после, после догадации организации, насколько, э, ну, насколько есть like, идеи, что, что делать с таким риском? Я пока, честно говоря, не вижу рисков для качества нашей аналитики. Я не вижу особого влияния вот этого да, или еще чего-то. Возможно, мы наоборот даже станем более объективными, потому что будем смотреть на сухие цифры. И тут, в общем... Меня больше настораживает то, что их сухих цифр в открытом доступе становится все меньше. Потому что был стат, вот недавно, например, убрал детализацию по выпуску продукции нефтеперерабатывающей химической промышленности, да, это после того, как там спрятали всю демографию. И действительно, какие-то данные, которые мы раньше заказывали и покупали, сейчас, ну, а кто их будет заказывать, у нас нет юрлица, которая может написать этот официальный запрос. Вот, поэтому есть вопросы, как, как это все делается, но это, мне кажется, не самая большая проблема. Самая большая проблема, мне видится, не качество аналитики, а то, как мы, собственно, эту аналитику будем результаты ее доносить до наших стейкхолдеров потому что все способы донесения этой информации, многие из них, в общем-то, сокращаются, обрезаются, начиная в первую очередь от независимых СМИ. И тут, мне кажется, есть какая-то возможность, может нам временно переключиться на вот международное сообщество, использовать это время пока для укрепления наших связей с международным экспертным сообществом, академическим сообществом, вот. но, опять же, надо думать, как это лучше делать. Спасибо. Да, спасибо. Действительно, когда вот я тоже думал в экономике, что казалось бы, да, вот легче. Вроде бы цифры ты бы, не отберешь, но мы да, можно это брать независимо от того, есть ли в Белоруссии или не в Беларуси. А, вернулся ли к нам Рвор? Рвор ты с нами? Может быть, не включай камеру, а только голосом? Так, я а. Ага, давай, ну, мы с тобой не включаешь и камеру, так и, и, и поедем, значит, послухаем тебя, но, как, да. как, как передаешь а... на твою фото. Да, я думаю, что наша наибунейшая проблема была побудована том, что мы все-таки работали вельми шмат працы внутри страны э, у, у разных городах, э, не только у Менского, в областных центрах, у региональных э, буйных центрах. Э, и эта наша ось, модель, которая была побудована до эпоху, и она все-таки была знищена. целиком. И шмату чем наша великая корысть, которую мы ранее приносили, мы теперь приносить уже не можем. Мы, конечно, переналадживаемся на онлайн, но э, это не приносит того, что было ранее. Э, безумовно, те летние школы, которые ранее мы работали, теперь все таки так же проходят онлайн, онлайне, но уже все же таки, так онлайне, уже, э, все же таки определенные элементы, недохопы заняты, там за недостатковой количества нетворкинга и и других таких элементов. Э, безумовно, вот э, этих вещей нам не стоит с меньшую стороны, я думаю, что теперь мы будем иметь возможность больше иметь потому что мы имеем уже больше часа. на у ну, я, как умон, короче, имеем больше часа теоретично. Натурально, что это час, как бы сейчас график изменяется. Но в принципе теоретично мы маем больше часа на доследовании, на то, как бы неким чином их развивать, визуально нашей деятельности. Я думаю, что максима это вымушенная иммиграция досы целикой колькости будет сприять больше их продуктивности в этом сенсе, что они будут иметь большую мощность для обучения чего для для написания чего-то. это, конечно, все будет зависеть. И последняя речь, конечно, про вынужденную миграцию, но это, безумовно, створение большего главных внутренних механизмов кирования организации. Чтобы когда как бы, организация все-таки достаточно великую колькость чальцов, которые еще находятся у ее в разных статусах, как люди, которые там работают, как люди, которые там часто-часто -час приходят, нечто заработать, такие ассоциированные эксперты, то и коллега еще люди находятся у разных, кутках свету, но это все-таки стваряют такую достаточно складанную структуру для керования и кимчинам ее но ну, это так само является великим выкликом. Э, уже не кажется про моменты, видать, просто техничные, там, некие там, заробки, кем это переразмерковывать между разными краинами, это все речь, которые э, все-таки формально мы вымушены по законодательству не, не кем-то выращать. Да, yeah, А может, ты можешь нечто отдать с правды, нечто как не, не отрываться от контекста? А, дабы, як, она, кажешь, в твоем случае, как было не погружаться в польскую политику, английскую политику, а протягивать, быть на Беларуси? С правды или тебе это время доброта Может, тебе есть нечто, чем-то с и находил для себя решение? Я думаю, что основной ГЭТ была супросоница с экспертами, которые находятся внутри страны. А теперь мы ГЭТ позбавлены. Мы все будем вымышлены из этого некой ступени жить, что мы будем жить в круглых, контекстах. Але, я думаю, что по, -по, -по великим тарахунку, это отрыв от контекста и он шмат, ⁇ м-то зависит от конкретных людей. То есть, когда люди усваляют, как процесс информационное поле, и ну, усваляют, как бы алгоритмы этого информационного поля, акины у него трапляют, да? то и они как бы, худшие и лучше разумеют, каким образом им нужно как бы мкнуться до того, чтобы как не быть опасцы, так и не отрываться от этого контекста. На этом все. Прием. Да, прием, прием. О, Спасибо. Может быть, конечно, то, что зависит от человека, это, конечно, всегда может быть, потому что мы и всегда как, как свойственные людям излишне оптимистично оцениваем свои способности и общие тенденции. Но, а, тем не менее, а, я бы еще, может быть, хотел обратиться, я вижу, что у нас сегодня среди гостей есть много людей, которые тоже представляют экономатическое сообщество и тоже а, проходят сейчас за границей. Вот я видел а, Владимира Ивановича и Артем Шрайман у нас, это здесь аватарка Микала может, кто-то еще, тех, кого, если Антон лучше видит с большого монитора. А, вот если, да, Валерий, Иванович, Валерий Иванович, когда э, вам пришлось уехать, вот для меня это во многом, не знаю, как бы других, но лично для меня тоже был такой серьезный сигнал, что если уже Валерий Иванович уехал, значит, уже, это уже очень серьезно влияло на экспертное сообщество. А, как, быть, как бы я, во-первых, рад вас видеть? И как вы теперь для себя это оцениваете? Насколько это был вот удар по экспертам, зацепило, что называется, рикошет со всем гражданским обществом? А насколько это визуально сфокусировано? И что теперь Стасим делает, чтобы продолжать работу? Спасибо, Вадим. Я тоже рад всех видеть. Я только недавно на днях переехал в другую страну, поэтому пока только-только адаптируюсь, и пока мне сложно говорить о том, насколько из-за границы э, трудно, э, труднее комментировать политические процессы в самой Деволюсии. Э, ну, я думаю, что э, это не есть самая главная проблема. В эпоху интернета, если речь идет о гуманитарных исследованиях, то в принципе граница, за граница другая страна мало влияет на качество. Поэтому, да, действительно, эпоха интернета радикально поменяла ситуацию в гуманитарной науке. И э, тут я не думаю, что есть какие-то серьезные исследовательские проблемы. Тут есть, конечно, больше проблемы психологические. Вот. Как адаптироваться к новым условиям, как э, э, это все воспринимать. Вот. Э, э, и пока количество. Э, Скажем так, средств массовой информации, которые обращаются за комментарием, не уменьшилось, и это тоже важно, и поэтому я думаю, что пока это, это мало повлияло, и думаю, что не повлияет на весь процесс белорусской аналитики, весь процесс оценки ситуации в стране. Да, спасибо, Валерий Иванович. А что насчет того, насколько вот это было сконцентрированный мне кажется, удар по аналитическому сообществу, а насколько это, в вот там от, от журналистов, от гражданской организации в целом, с точки зрения диалога между Иргором и Андреем, как вам кажется, где, где на ваш взгляд, ближе Тут истина? Я думаю, что тут в какой-то мере выйти и другие. Да, если читать Мукавовщика в советской Беларуси, да, то там он по экспертам проходится очень регулярно, очень стабильно и как бы вот так систематично. А другое дело, насколько КГБ считает Советскую Белоруссию и насколько она действует в полном соответствии с теми тезисами, которые высказывали, словно говоря, Букововщик. У меня нет впечатления, что это делается очень синхронно и очень, так сказать, системно. У меня такое впечатление, что тут действует какая-то немножко другая логика. Вот кого берут, кого не берут, за кем пришли, за кем не пришли, пока я вот тут некой такой полноценной, понятной всем логики вот не вижу. Вот. Там, наверное, решает ну, либо один человек, либо узкий круг людей, исходя из неких своих представлений, приоритетов и своего видения угроз. Вот скорее это более важно, чем, чем скажем, ну, позиция, позиция тех же идеологов в той же идеологической да. Спасибо, спасибо, Валерий Иванович. Антон, кого мы еще видим У нас вот из, из экспертного сообщества в чате? Артем Шайман, Артем, если ты тут поделись, как она тут некоторое время провела в Украине. Как, как, как, на твой взгляд, ты сказалась на твоей работе и что теперь с этим готов делать? И надо ли нам всем с этим что-то делать? Или, может быть, все действительно плохо интернета, в общем, и нормально? Спасибо большое, Вадим. Ну, в моем случае я из тех везунчиков, у кого дистанционная работа. Я знаю, что многие люди, может быть, не в аналитической среде, но в журналистской среде, они привязаны к месту, потому что... Освещать события надо с земли часто, особенно если ты, например, фотограф или репортажник. Да. Аналитикам в этом смысле легче, но я не думаю, я, не, скажем так, есть два абсолютно реальных когнитивных искажения, которые, мне кажется, будут на нас всех, выехавших из Беларуси, так или иначе влиять в разной степени. Первое это особенно те, кто анализирует политику. Мне кажется, у, у иммигрантов всегда, или у выехавших вынужденных людей всегда есть склонность переоценивать а, политизацию общества. А, и я это вижу по людям, которые, например, находятся в оппозиционных штабах. Да, Они, они выехали на какой-то точке политизации, и они экстраполируют ее на сегодняшний день, считая, что сегодня белорусское общество примерно вот а в, то, в той же фазе заряженности, как, как и когда они уехали. А, и это ошибка, и это сложно чувствовать из-за рубежа, и это и, и, и глаз сбивается, когда ты не видишь реальное общество, не общаешься с реальными людьми, не ходишь на реальных улицах страны, в, которой ты, в которую ты анализируешь. И второе когнитивное искажение – это такой wishful thinking, это когда люди, мы все люди, да, и мы все хотим вернуться – выехавшие аналитики в том числе, и я думаю, что у некоторых людей это может влиять на, не знаю, что ли, стиль качества аналитики в сторону того, что подтягиваться будут факты и события под наше желание вернуться, и, соответственно, какие-то какие вещи сознание будет отбрасывать, какие-то, наоборот, воспринимать гиперболизированно. Но это все, мне кажется, не перевешивает очень важного другого аргумента, что в Беларуси пространство, особенно для публичной аналитики, осталось очень мало. И работать и жить в страхе ежедневном, оно может быть для качества продукта аналитического еще хуже, чем то, что я описал выше. Поэтому просто учитывая, у нас есть альтернативы, я не думаю, что здесь стоит как-то страдать. -то. У нас и выбора-то большого нет. То есть анализировать из СИЗО хуже, чем анализировать из Киева, Вильнюса или Варшавы. Вот, так как далеко вы готовы войти, пойти в включенном наблюдении? Ну да, да, да, и экспериментах. Ну да, эксперимент включенного включенном наблюдении, это, конечно, рискованное дело. Я тут недавно видел некоторые, не знаю, про нас можно делиться, но не буду даваться в детали, эту информацию, которую там, наверное, это давай, Антон, сделаем уже рекорд с этим хаосом, и выключим запись временно включать. Запись по не знаю, да. Наверное, Антон, есть, ли, есть у нас еще кто-то из экспертного сообщества, кого мы видим на, на экране, или, в принципе, может быть, кто-то сам хотел бы вы знаете есть, что по этой теме добавить или задать какие-то вопросы? Я вот тоже вижу, что у нас в чате, в чате было несколько вопросов. Давайте, может, тогда еще будем тогда передавать вопросы и какие-то Комментарии, включение тех, кто там уехал, тех, кто не уехал, и кто хочет с какими-то мыслями на этот счет, поделиться. А, ну, нет, экспертов я вижу, как бы, достаточно большое количество. Вопрос: насколько они хотят высказаться. Пожалуйста, эксперты, если вы хотите высказаться, высказывайтесь. Давай, может быть, тогда вопрос из чата? Зачитаю я. Да. Даниэль Круцина спрашивает э, вопрос всем, что может сделать международное сообщество? И э, есть ли потребность в специализированной программе э, релокации для сектора неправительственных организаций? И что вообще может быть сделано с снаружи? Хороший вопрос, спасибо, Даниэль. Может, попробуем тогда в том же порядке, как выступали, Андрей, как ты думаешь, нужна ли отдельная программа релокации, или если не она, или не только она, то что еще было бы полезно? Ну, я думаю, такой вопрос скорее риторический, но, ну, конечно, нужна, но вопрос в каком формате, механизмам, механизмами. Раз люди уже и так начали релоцироваться раз люди и так вынуждены выезжать, то, конечно... Желательно было бы сделать этот процесс более устойчивым, и, может быть, чтобы не было каких-то кадровых потерь существенных в результате этого всего. Ну, поэтому, конечно, программа релокации была бы хорошо. Вот. Но мне кажется, тут вопрос даже не только в этом. Да? Вопрос, потому что ну, релокация ⁇ это только переезд. Это значит, когда все равно краткосрочная вещь вопрос в том, насколько, скажем, вот, уже в новом формате э, аналитические центры сервиски могут устойчиво функционировать. Э, вот, а для этого э, нужно, наверное, как-то что-то более, чем просто когда программа релокации или помощь. Это значит, нужно, наверное, развивать э, сотрудничество с новыми стейкхолдерами какими-то. Это значит, что, наверное, желательно устанавливать контакты с университетами, которые бы давали какую-то тоже дополнительную устойчивость вот уже в, в новой ситуации. Ну и так далее. То есть, в общем-то, опять же, чтобы это было устойчиво и не так сильно зависело от конъюнктуры, необходимо и такая существенная диверсификация, развитие сотрудничества с региональными исследовательскими центрами, международными. Ну вот немного по это Катерина говорила, да, что это, в то один из выходов, это интеграция международного сообщества исследователей. И думаю, что выход как раз-таки был бы скорее вот в этом, чем в просто какой-то краткосрочной программе релокации, хотя, конечно, она бы не помешала этому. Ну да, это действительно uh, интересная мысль, потому что uh, мы, это, мы в разные места, но, возможно, это действительно хороший повод задуматься в том числе о сотрудничестве и с местными сентябрями. Uh, возможно, да, более, когда более тесно, может, и принесет какую-то uh, и пользу какую-то, не знаю, может, быть, и, новое, и новое дыхание, я не знаю, белорусский опыт будет больше возможностей на опыт посмотреть. Наталья, какие, какие, какие мысли? Насколько вот такое сотрудничество, оно было бы, может, полезным, может, действительно это новая возможность, которую мы пока э, на фоне всего ужаса происходящего уж не так видим? Или какие-то еще, кажется, были бы эффективные механизмы международной поддержки? Там Андрей Егоров в комментариях все правильно пишет, что нужно то, что и всегда институциональная поддержка. Институциональная, то есть не проектная, а просто на то, чтобы организации имели деньги на инфраструктуру, на... Поддержание себя, даже если не выдавать сейчас на гора каких-то продуктов, поддержание себя в жизнеспособном, работоспособном состоянии. И в спокойном состоянии, нормальном, с какими-то понятными перспективами, даже если они не очень кому-то нравятся и отличаются от желаемых, уже может задумываться о взаимодействии с международными организациями, с местными организациями, с каких-то новых перспективах, новых возможностей, которые открываются в участии каких-то консорциумов международных проектов. Это да, такая возможность, которая проблема. Спасибо. Я действительно и, и, и про взрослые сотрудничества, и, конечно, с Андреем Егоровым насчет национального сотрудничества думаю не найдется представителями государственных организаций, которые выступили бы против. Можно только поддержать. А, спасибо, кстати, есть андрейная связь, если что-то еще добавить, можем тоже голосом включиться, будем только за. А, сейчас, наверное, дальше, РГОР, э, как ты думаешь, какая взрослая поддержка помогла бы? Вор у нас не на связи, это просто задержка, как обычно, была. Я, по крайней мере, вора пока не вижу. Если гора пока не слышно, тогда Катерина, какие тоже насчет трудного сотрудничества идеи? Да. Может, есть еще какие-то незадействованные инструменты, которые пока не обсуждают даже. Я поддержу коллег про институциональную поддержку, вот у нас, нам повезло, у нас есть институциональная поддержка от СИДы, и это нам помогает в этот нелегкий момент хотя бы что-то постоянное да, иметь в жизни, знать, что вот у нас есть хотя бы какая-то опора. И самая главная задача, я думаю, для всех сейчас — это не растерять экспертизу или ну, банально не растерять людей, которые, в общем-то, могут решить, что ну а зачем им это, низкооплачиваемая работа, которая теперь еще и там отдачи так много не дает, да, потому что мы далеко от стейкхолдеров и вынуждены уехать из родной страны и так далее. Ну, в общем... Было бы хорошо этих людей поддержать, дать им видение какого-то развития, вот это в частности через сотрудничество с международными организациями. Может сделать какие-то программы стажировок, которые уже, я знаю, несколько запущенные, да, которые были бы интересны сейчас белорусским исследователям, да, раз уж мы все равно не в стране, да, и, возможно, просто вот мы знаем, какие, в какие локации большинство аналитиков и НГО релацируется, возможно, в этих локациях создавать какие-то центры поддержки, да. Я думаю, вот в этом направлении можно работать. А вот, мне кажется, интересное место по центров поддержки, в тех местах, куда уже как бы фактически э, релацируются, а, а какие есть представления? А как бы вот этот центр должен выглядеть? Это условно какие-то, я не знаю, коворкинги для сингтенкеров? Или это какие-то ресурсные центры? Или каким образом? Каким? Мне кажется, интересно, но если было бы хорошо развиться. Я думаю, что надо как бы... Я сейчас не готова ответить прямо на этот вопрос. Да? Начиная Конечно. от того, что вначале надо, наверное, всем попробовать. Помочь обустроиться на новом месте, да, то есть у всех есть проблема, начиная от документов, заканчивая офисами и так далее. А, то есть было бы хорошо, если бы был вот просто коворкинг на первое время, на самом деле. А, да, И потом, уже глядя на то, комьюнити, которая там образуется, из его нужд можно понять, что, что больше нужно, и сделать соответствующий проект. Но надо, чтобы кто-то на начало это делать. Потом. Ну, что, и могу сделать в общем везде. Ну, кстати, да, мне кажется, действительно это интересные мысли, по крайней мере, раньше вот идея создавать так с обществом для аналитиков, в тех, местах, куда обычно реласируется, а дальше, да, действительно правильно, в комьюнити вместе думать, мне кажется, это и не звучало, и во, многом, и, и, и во многом это будет актуально в том плане, что это очень такой, кажется, опять же, с поддержки, весьма такой конкретный проект, понятно в проекте, что можно делать, чтобы, чтобы сработало. Хорошо, Антон, есть ли у нас еще э, в части какие-то вопросы? Я вижу, что там что-то пишут, но это по вопросам. А, ну, там такая дискуссия про стратегию того, что происходит между Максом и Дмитрюком, Артелом а, Вот. А, ну, не знаю, возможно, в дискуссию дискуссии вынесем из чата, потому что это видео у нас есть, и не сохранится. такой вопрос. Может быть, и Артем что-то прокомментирует, раз он что-то отвечает. Я телефона не вижу. И может быть, еще кто-то что-то добавит по этому поводу. Тогда Антон попросил бы, в чем был вопрос. И Артем, если можно, дискуссию тоже видео. Ну хорошо. Вопрос от Макса Дмитрука. Довольно длинный. Можно ли, да, сказать, что... Можно ли сказать, что стратегически происходит вот что? Зачищают пространство для Гонго, закрывают НКО и замещают их лояльными структурами, а потом собираются выпустить политзаключенных и смягчить санкции. Но пространство уже занято, и все, кого выпустили, под надзором и запретом заниматься прежней деятельностью. Возможно, Артем, ты хочешь ответить на это вот э, видео, чтобы это попало к нам? Я да. не уверен, что эта дискуссия прям всем так дичайше интересна, но я просто не считаю, что возможно это сделать, вот такие сложные схемы по замещению лояльными структурами, потому что аналитически другие сингтанки, ой, э, другие, извините, НГО, они работают для кого-то, они для, работают для своих, э, не знаю, потребителей информации, э, стейкхолдеров, доноров, как угодно. Но эти все, эти все субъекты не купятся на, на фальшивку и не, и не начнут э, эту фальшивку поддерживать. Поэтому я просто не понимаю, какое пространство можно занять. Даже не рынок продажи там, я не знаю, огурцов, которые можно одних конкурентов вытеснить, а вторых э, завести на рынок. Ну да, но мне кажется, с того, что Арсен говорит, тут нет противоречия. Тот факт, что цель, что цель мало достижима, в принципе, особенно, мне кажется, особенно не отменяет того, что Арсен вполне может передвигаться да, безуспешно. А где же у Андрея Казакевича поднятую руку? Ну да, я просто добавил, что ну, на самом деле, я думаю, они считают, что они в состоянии зачистить этот экспертный... Э -э существующих экспертное поле, заменить его своими. То есть, ну, государственные структуры там, которые уже есть, такие там, Академии наук и так далее, плюс новый пул э, экспертов э, провластных, которые еще там создают свои типы финтенков там и так далее, подобное. Так, так что, скорее всего, двигаться мы будем как-то в этом направлении. Вот. Но я также считаю, что, в общем это будет очень сложно реализовать, если вообще возможно. И вопрос даже не только стейкхолдер, что просто, ну, для этого нужно определенные, ну, две как бы, вещи минимум, да? то есть это какой-то интеллектуальный потенциал, то есть какие-то люди, которые бы это делали, да, причем делали на нужном уровне, там, да, в отдельных сегментах достаточно узких часто в том смысле что там сообщество скажем на всей Беларуси может быть там 15 человек там по отдельным направлениям и найти там тут людей которые особенно работают и качественно да еще и публично там и так далее мне кажется будет ну практически невозможно ну, и второй момент это то что для такой работы очень часто нужно все-таки какая-то свобода нужна какая-то как пространство для творчества, как бы да. А мы видим, что в той модели, которая сейчас устраивается, этого нет. То есть там можно только э, быть полностью э, исполнителем воли, да? ловить на предугадывать то, что хочет власть. На а в этом в таких условиях все-таки что-то создать интересное и привлекательное, очень-очень-очень э, ну, сложно. Поэтому. Скорее всего, они этого хотят и будут что-то в этом направлении делать. Ну, кое-что они уже сделали, там, да, можно сказать, за, за последний год. Вот. Но вряд ли это, конечно, удастся. Вот. Именно потому, что не хватит ни ресурсов, ни, э, не скажем так, пространства, которого они будут давать для этих финтенков, будет слишком узкое, да, с политической точки зрения, чтобы действительно развиваться и быть, э, ну, быть интересным, скажем, для широкой публики. Ну, мне кажется, да, это очень, очень важная дискуссия в том числе для того, чтобы может быть, некоторые, не, некоторые надежды думаю что, что это так просто сделать, все-таки обозначить, об, обозначить, что это далеко не так просто, как мне кажется. А, может, кто-то хотел бы что-то добавить в счет того, насколько это реалистичные сценарии. А, Я бы хотела добавить, что в общем-то, посмотрите, они даже СМИ не, не могут заменить уже сколько времени прошло с августа и все попытки пока порождают только какую-то такую достаточно нелепую пропаганду. А заменить аналитические центры, ну, я просто знаю, по Бироку у нас самая большая проблема всегда, самая остростоящая, это где найти а, толковых людей, аналитиков, да, и вот мы их нашли, они у нас есть. А, каким образом BC за какие-то полгода-год сможет сделать что-то, ну, Подобного уровня я не представляю, пока все, что они могли делать, оно не пользовалось спросом даже со стороны государственных стейкхолдеров. Да, собрать команду экспертов, это, конечно, сложнее, чем у нашего института просто украсть свое и подумать, что так на себе это все и работает. Нужно вместе с экспертами. Скорее, это обычно работает э, в юмористической ситуации, когда мы сталкиваемся, когда на, э, на адрес нашего института пишут э, э, там, с восточного вектора с нашей организации, э, думая, что они обращаются к государству BC явно в письме, вынуждены, кстати, перенаправлять письма, потому что ну, это к слову о том, что даже по видимости сайта в интернете, явно BC явно пока не справится э, с аналитикой. Уж, у, уж не будем оценивать аналитику, но даже с видимостью проблемы есть. А, хорошо. есть у нас еще какие-то вопросы в чате или поднятые руки, Антон? Да, есть вопросы в чате. Вот Алексей Скевич спрашивает, а есть ли предположение, какая группа может оказаться следующей в этой волне репрессии? И в чем цели репрессии? Ведь они же скорее, наоборот, подогревают недовольство. Вопрос, кто следующий, конечно, вопрос на миллион долларов. Но давайте, давайте попробуем проанализировать, кто может стать следующим и действительно, какова цель. И, кстати, насколько подгревают недовольство, мне тоже кажется далеко. Это значит, что так и есть. Андрей, как тебе кажется, репрессии подгревают недовольство или действительно запугивают? Ну и, ну и конечно, кто следующий. У меня с интернетом. Может, ответить вопрос? А, насколько, насколько репрессии... Значит, тут только еще больше ослабляются люди, может быть, наоборот, их запугивают, ну и, конечно, кто может быть следующий? Угу. А, в... Людей в... в целом, в стране, нет, да? Ну, не в слушайте, в целом в стране и в секторе, и в целом. Вот вещи, я просто, как бы, уверен, что это априори, когда они бы, да, и только еще больше из них людей, а, а может, и нет, как ты видишь. <связывающий> Андрей, тебя, тебя тоже не слышно, как Регора, давай попробуем, может быть, тоже отключить камеру, все вы слышите, мы будем нормально. Угу. Э, э, конечно. Ну, очень плохо, на самом деле, слышно. Давайте, может, попробуем кто-то другой? Андрей, может быть, наладится временем связь? А... У кого связь? Да, Катерина, спасибо. Давайте я только по части вопроса попробую еще раз сказать то, что я уже много раз говорила, что, скорее всего, это волна репрессий, это ответ на санкции, то, о чем нас, в общем-то, открыто предупреждали, что если будут санкции будут грометь гражданское общество, потому что ну, экономического ответа на санкции у нас нет. Вот. Иногда кажется, что следующим может стать бизнес, особенно тот, который проявил какую-то нелояльность. Но, мне кажется, есть мощные... Но вот эта экономическая стабильность, которая сейчас вроде как есть, это единственное стабильное нечто, что есть у сегодняшней власти. И мне кажется, что желание эту экономику хоть как-то сберечь, оно превзойдет желание репрессировать тех бизнесменов, которые осенью выходили на протесты. Да? Но, опять же, легко мне сейчас недооценить желание выстрелить себе в ногу в очередной раз, просто чтобы отомстить. Может, кто-то не из спикеров хочет ответить на этот вопрос? Может, Андрей Егоров, может, Артем Шрайбин, может, Сергей Чалый, Татьяна щицова Юры Дракохруст. Прекрасная прекрасные сегодня... Аудитория. Или может быть кто-то из спикеров, не знаю, вор. Андрей, кто-то на связи у нас? Да, со, со связью проблемы не меньше, чем с репрессиями потому что отношении гражданского общества, важно сказать. Ну, не знаю, на самом деле, если у нас связи с спикерами нет, в какой-то момент можно постепенно и заканчивать, потому что за отсутствием возможности общаться можно только ждать, подаладится интернет. Или, можно еще вопросы в чате, на которые может ответить Катерина, пока с Катериной связь хорошая. Ну, а есть такой вопрос в чате. Какая помощь может понадобиться гражданскому обществу от корпоративных пробоно-юристов из международных юридических фирм? Uh, ну вот, да, Наталья, в общем-то, написала про ликвидацию, и uh, учитывая, что фирмы международные, возможно, многим НГО понадобится консультация по поводу того, как организовать работу в других странах, да? uh, каким образом открыть там юрлицо, трудоустроить своих аналитиков и так далее. Так что спасибо большое за этот вопрос, это ценная помощь была бы. хорошо тогда если у нас еще вопросы или если у нас еще спикеры которые на связи с прошлым интернетом Если нет то в принципе мы достаточно много сегодня вполне вполне успели обсудить я уже, я уже знаю хотя с одной стороны сама ситуация выглядит прямо скажем не, не очень оптимистично <coughs> уж точно и аресты и погромы и вынуждены релокации это точно не то чего экспертное сообщество, планировало и хотело чем оказаться. Но, с другой стороны, видно, вот и новые какие-то возможности для сотрудничества мы здесь потенциально обсудили. И, может быть, удар с точки зрения приостановки работы или отрывать контекст, контекста может быть, угроза действительно и, и преувеличена по сравнению с тем, что, что можно было ожидать. Это может быть в конце концов, кто, если не, не аналитики, с этим все могут справиться. Ну что, Антон, если у нас ни спикеров, ни вопросов не появилось, тогда можем постепенно со всеми заканчивать и прощаться. Поэтому еще раз спасибо всем, кто нашей сегодняшней дискуссии участие принимал. Отдельно передам спасибо всем тем, кто принимал, но из-за проблем с интернетом не смог. Остаться в эфире до конца. И, безусловно, отдельно все наши слова, поддержки всем тем коллегам, которые находятся за решеткой, и Татьяна Кузина, и Валерия Костюгова. Мы, конечно, обязательно будем продолжать все наше дело, всю нашу работу, экспертно-аналитические клубы, в частности, и вообще работу эксперта-сообщества в целом, в том числе для того, чтобы. Все те, кто сейчас находится в тяжелой ситуации, могли потом обязательно очень скоро вернуться и вернуться не в выжженное поле, а максимально поддержанное, в том числе и в новых условиях спасибо всем, и будем работать, и будем оставаться на связи.